Привет! В этом видео поговорим на такую тему, как повторная продажа. У каждой компании есть база данных клиентов, которые уже совершали покупку. И соответственно вот этим клиентам можно попробовать еще раз что-нибудь продать. Мы рассмотрим эту тему на конкретных примерах, кейсах, я их прокомментирую, а в конце уже сделаем выводы. Итак, начнем с неудачных примеров, когда была попытка что-то еще раз продать, но не получилось. Мой пример из жизни. Мебельный магазин. Я там купила мебель. Магазин представлен и в онлайн формате, и в офлайн формате. То есть все хорошо. Меня все устраивало. Через некоторое время... Я стала получать электронные письма, в которых мне настойчиво предлагают хорошие выгодные скидки на разные модели мебели. Но проблема в том, что я не покупаю мебель раз в месяц, раз в полгода и даже раз в год. И вообще в ближайшие несколько лет я не планировала покупать мебель ни в этом магазине, ни в каком-либо другом. Какая тут проблема? Здесь проблема в том, что не сегментирована база данных хотя бы по принципу B2B, B2C, то есть когда бизнес продает бизнесу и бизнес продает физическому лицу. Вот такое предложение, активно предлагать скидки на мебель, можно, например, дизайнером интерьера может быть какие-то компании которые занимаются ремонтом и они по помогают подбирать мебель для своих клиентов вот здесь это абсолютно правильная коммуникация физическое лицо здесь совсем все по-другому здесь потребляемость этого продукта она имеет как бы свой предел поэтому здесь нужно было коммуникацию построить немножко по-другому во первых не так активно но можно все-таки предложить И вот если вам нужна еще мебель да может быть вы там ремонт не закончили свой или как-то так тогда вот вам пожалуйста скидки вы можете ей воспользоваться а можете и предложить эту скидку предложение для своих например знакомых либо друзей Следующий пример с ремаркетингом. Ну, напомню, что ремаркетинг это когда вы заходите в интернет-магазин, смотрите там какой-то продукт, а потом этот продукт видите на других сайтах, на других каких-то площадках в интернете. Что это значит? Это значит, что в интернет-магазине настроен вот на этом сайте, там установлен определенный пиксель, который собирает базу данных пользователей. И потом по этой базе данных настраиваются уже соответствующим образом, настраиваются показы рекламы итак моя ситуация я купила определенный продукт в интернет-магазине меня все устраивало но через некоторое время я вот точно так же начала видеть этот продукт на других сайтах то есть я поняла что это включился ремаркетинг в принципе не проблема но я этот продукт уже видела со скидкой причем с серьезной скидкой то есть получается что если бы я немножко подождала то я бы могла сэкономить хорошую такую значительную сумму какая здесь проблема здесь проблема в настройках ремаркетинга нужно было исключить из показов аудиторию по признаку совершенная покупка следующий пример снова про интернет магазин и так я была клиентом одного интернет-магазина косметики периодически там что-то у них хорошая база данных, и вот они мне прислали выгодное предложение, что в честь дня рождения я могу воспользоваться в течение недели хорошей скидкой на определенную категорию продуктов. То есть я могу из этой категории выбрать один продукт и купить его с серьезной хорошей скидкой, причем действует это предложение в течение недели. Меня это заинтересовало, я стала, собственно, выбирать, выбрала там три варианта, которые меня интересовали. И стала делать заказ, одного продукта нет наличии, второго, третьего, ну, в общем, как-то такая вот нестыковка. И я стала звонить менеджеру, она вошла в мою ситуацию, сказала, как только продукты появятся, мы обязательно перезвоним. И они перезвонили, все хорошо, я начинаю делать заказ, но тут проблема. Неделя уже прошла, и моя скидка не действует. И получилась интересная ситуация, вроде бы меня заинтересовали, и я вот как бы повелась уже сделать повторную покупку, но я сделать не могу, потому что когда я хотела, товара не было, теперь товар есть, но предложения не действуют. Какая здесь проблема? Непродуманный процесс. То есть это нестандартная ситуация, нужно было в ней разобраться, а не идти тупо по шаблону, как сделала менеджер, то есть вот закончили, закончился уже срок, все, вы не имеете права. То есть нужно было посмотреть, что я постоянный клиент, и проще мне было дать скидку, потому что на самом деле срок закончился всего три дня назад, вот эта неделя истекла, когда я могла еще купить что-то со скидкой. Вот. И я бы тогда осталась клиентом этой компании. А так, естественно, я переключилась на другой магазин. И всегда помните, что сейчас очень, в любой нише, в принципе, очень высокая конкуренция, и клиент всегда может переключиться очень легко на другую компанию. Теперь давайте немного поговорим об услугах. Услуга отличается от товара тем, что она неосязаема, ее нельзя попробовать. Когда вы покупаете услугу, вы по факту покупаете обещание некого конечного результата но оценить качество услуги можно только после того, как вам ее оказали. Например, качество стрижки можно оценить только после того, как вас полностью подстригли, качество обучения только после того, как вы прошли полностью курс. То же самое, там качество лечения, только после того, как вы завершили полностью курс лечения и так далее. И что здесь важно? Важная особенность услуги, что качество услуги еще и зависит от производителя. По факту, когда вы выбираете услугу, вы идете на конкретного человека. Вы выбираете стоматолога, парикмахера, массажиста, врача, преподавателя. И вы понимаете, что от этих людей очень сильно будет зависеть качество услуги. Теперь моя ситуация, мой пример. Я занималась в йога-студии и ходила к одному инструктору. Меня все устраивало, я купила очередной абонемент. И тут мне говорят, что инструктор ушел в незапланированный отпуск, где-то там на месяц, может быть дольше, и вот мне предлагают замену. Но стоп, мне поменяли инструктора и в принципе для меня это уже совсем другая услуга, потому что я на этого производителя услуги не соглашалась. Какая проблема здесь? Проблема здесь, что не, уч, не учли вот эту особенность, и проблема была в том, что у компании, у этой йога-студии были очень жесткие правила, то есть они не, предпо, не предлагали мне, например, получить назад мои деньги, чтобы я там могла подождать, пока вернется инструктор, который мне нравится, и уже повторно купить абонемент, либо заморозить, например, абонемент. То есть Аргумент был такой, что занятия идут по расписанию, альтернативу вам предоставили, поэтому, пожалуйста, вот срок действия вашего абонемента, вы должны его выходить. Теперь давайте рассмотрим несколько позитивных примеров, когда повторная продажа получилась и попробуем посмотреть на причины почему. Опять же, мой пример из жизни, я пользуюсь услугами по доставке бутылированной воды и работаю с одной компанией, могу даже сказать название, компания работает в Киеве и Киевской области, называется «Чистая вода». Так вот, у них можно попросить менеджера по доставке, который приводит воду, отнести вот этот тяжелый бутыль туда, куда нужно дам на кухню или еще куда-то, и вот значит менеджеры одевают бахилы и выполняют вашу просьбу. Вот такая вот мелочь, но приятная забота, она подкупает. Кроме того, у компании работает очень четко сервис по доставке, даже если указать там интервал в 3 часа, они всегда приводят все вовремя, ни разу еще не опоздали, хотя с ними несколько лет. Вот эта вот четкость выполнения заказа, что всегда все четко, всегда все вовремя, она очень сильно подкупает. Еще один пример не мой, рассказал знакомый, у него была, была ситуация с интернет-магазином. Значит, продукт не привезли вовремя и очень серьезно опоздали по срокам, но перезвонили и вот сказали, что мы можем доставить продукт в такой-то день, в такое-то время. И при этом предложили в качестве компенсации либо скидку, хорошую скидку на следующую покупку, либо можно вернуть деньги и отказаться от покупки вообще. И вот здесь вот эта возможность отказаться от покупки, она была ключевой. Почему? Потому что мой знакомый он покупал продукт это на день рождения подарок. И вот эта более поздняя доставка, она для него была не актуальна. Поэтому он воспользовался предложением вернуть товар, то есть вообще отказаться от покупки в этом случае. Но он стал лояльным клиентом и покупал в этом интернет магазине периодически вот, достаточно долгое время. Я не буду говорить какой это магазин, потому что у них там поменялся собственник, они уже не так как бы, хорошо работают. Но вот такая вот ситуация была то есть здесь не побоялись э, вот э, не продавать вот именно в этот конкретный случай да в этой конкретной ситуации но предоставили клиенту варианты на выбор, и вот это сыграло ключевую роль, что клиент стал лояльным. То есть всегда нужно пробовать проявлять все-таки вот гибкость предполагать, что ситуации могут быть разные. И вот в данном случае, что поздняя доставка продукта, она уже может быть не неактуальна. А, вообще очень важно продумывать не только сам процесс продажи, но очень важно продумывать, вот как будем мы работать, если у нас какая-то критическая ситуация или ситуация нестандартная. И очень часто именно вот хороший, красивый выход компании из такой ситуации э, формирует лояльность клиентов, потому что клиенты тогда вот с легкостью возвращаются, совершают повторную покупку, потому что они знают, что здесь есть ли что, с компанией можно договориться, и здесь поведут себя корректно, они будут вот тупо вот надо продать э, любой ценой именно сейчас. Теперь давайте резюмируем. Ну, уже стало понятно, что э, существующим клиентам можно продать продукт тот же самый повторно, который они уже покупали, если этот продукт предполагает повторное использование. В этом случае мы работаем на удержание клиента, то есть мы его обслуживаем как можно лучше, мы уделяем ему максимум внимания, тут хорошо работают программы лояльности. Если вдруг что-то пошло не так, то туда максимум внимания, то есть максимально стараться сгладить ситуацию, чтобы клиент остался доволен. То есть мы работаем на удержание. Удержать клиента всегда дешевле, чем привлекать нового. Вот это очень важно помнить. Второй момент. Существующим клиентам можно продать какой-то сопутствующий продукт этого магазина, либо продукт вообще, вот просто тоже какой-то другой продукт этого магазина. Это называется перекрестная продажа. И эффективность здесь будет зависеть от правильной коммуникации. Вообще здесь нужна CRM-система, то есть система управления базой данных клиентов. То есть это не просто какой-то Excelевский файл, а это система, которая позволяет собирать информацию о клиенте, как мы с ним коммуницируем, историю покупок. И уже вот в зависимости от этого формировать сегменты, формировать различные группы и вот для разных сегментов делать свое, чуть ли там не персональное предложение продуктов, которые могут быть нужны этому клиенту. Вот От эффективности Правильность этой коммуникации будет зависеть и эффективность перекрестных продаж. Кстати, поделитесь в комментариях: а вот что для вас служит вот таким вот стимулом остаться с компанией то есть, на что вы смотрите, чтобы совершить повторно покупку на что вы ведетесь. Поделитесь этим в комментариях, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. До встречи в новых видео. Пока!